Сейчас расскажу тебе стихотворение Ольховая Сережка. Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумайся вновь, и как нанятой жизнь истолковаю, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Себя не звести до пылиночки, в звездной туманности. Конечно, старо, но поддельных величий умней. И нет унижения в осознанной собственной малости. Величие жизни печально осознанно в ней. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая. Но станешь, тот станет другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. И мы переходим в какое-то новое качество. И вдаль уплываем к неведомой новой земле. И не замечаем, как начали странно покачиваться на новой воде и совсем на другом корабле. Когда возникает беззвездное чувство отчаянности от тех берегов, где рассветы с надеждой встречал. Мой милый товарищ, ей-богу, не надо отчаиваться. Поверь, неизвестный, пугающий черный причал. Не страшно вблизи, что так часто пугает нас издали. Там тоже глаза, голоса, огоньки сигарет. Немного выкнешь и, при... и скрип этой призрачной пристани. Напомнить тебе, что единственной пристани нет. Яснеет душа, переменами незлобимая. Друзей не понявших и даже предавших прости. Прости и пойми, если даже разлюбит любимая. Сережка ольховая с ладони ее отпусти. И пристань новая не верь, если станет прилипчивой. Призвание твое беспричальная дальняя даль. Шурупов сорвись, если станешь привычно привинченный. И снова отчаль, и плыви по другой печаль. Пускай говорят, но когда он уже образумится. А ты не волнуйся, всех сразу не обложить. Презренный резон, что все уляжется, все образуется. Когда образуется все, то и не за всем жить. И необъяснимо, это совсем не бессмыслица. Все переоценки немало смущать не должны. Ведь в жизни цена не понизится и не повысится. Она неизмена тому, чему нету цены. С чего это я? Да с того, что одна бестолковая кукушка-болтушка недолгую жизнь ворожит. С чего это я? Да того, что сережка ольховая лежит на ладони, словно живая, дрожит. Это стихотворение «Рассказал тебе на память».